Отразим хозяйственную операцию сдача и прием розничной выручки. Для нашего случая, а мы с вами рассматриваем наиболее простой вариант учета, эта хозяйственная операция отражается через закрытие кассовой смены. Имеется в виду, для того, чтобы отразить операцию сдачи розничной выручки, нужно закрыть кассовую смену. Давайте посмотрим, как это делается. Итак, меню продажи чеки и вот здесь вот у нас есть такая кнопочка закрыть кассовую смену но прежде чем ее нажимать давайте немножечко поразбираемся что же есть такое закрытие кассовой смены и что происходит в момент закрытия кассовой смены для того чтобы понять что же происходит давайте обратим внимание на чеки на то какой статус они имеют и какие движения по регистрам в системе они регистрируют Обратите внимание, у нас статус у чеков либо пробитый, либо аннулированный. И напомню вам, кассовую смену мы еще не закрывали. Если мы с вами посмотрим движение документа, мы увидим некоторые движения по регистрам. В общем, суть этих движений как раз состоит в хозяйственных операциях, которые регистрируют эти чеки. Давайте посмотрим, что происходит в тот момент, когда у нас... Происходит закрытие смены Ну, небольшое отступление Перед тем, как закрыть смену Я все-таки хочу еще Показать Состояние отчета Движения денежных средств В кассах ККМ Давайте мы его сформируем Обратите внимание Есть специальная колонка Прием розничной выручки И сейчас она пуста Что ж, давайте закроем смену а даже чеки. Указываем магазин и кассу ККМ обязательны, иначе кнопки будут вот эти недоступны. Закрываем кассовую смену. Закрыть смену. Да. Смена закрыта. Из отчета видно, что у нас произошла автоматическая выемка выручки в сумме 6180 рублей. Давайте теперь посмотрим, какие же изменения система претерпела в момент закрытия смены. Во-первых, если мы сейчас с вами возьмем и обновим форму списка наших чеков кассовых, мы увидим, что статусы у чеков изменились, поменяли на статус архивный. Если мы сейчас с вами Проанализируем движение документа. Мы увидим, что движение документа исчезли. Если мы сейчас с вами проанализируем отчет движение денежных средств в кассах ККМ, мы с вами увидим, что появилась, заполнилась колонка прием розничной выручки. Вполне ожидаемо, конечно же. Так вот необходимо осознавать, что вот эта розничная выручка это э, так называемые деньги в пути. То есть у нас возникает ситуация, похожая на ту ситуацию, которую мы рассматривали в момент выдачи разменных денег в кассу. Мы из кассы ККМ деньги изъяли, но в операционной кассе они еще не появились. Давайте в этом убедимся. Вкладка финансы, отчет по финансам и вот тут отчет, знакомые нам наличные денежные средства он нам расскажет что у нас есть некоторая сумма, которая еще не поступила в операционную кассу. Таким образом мы можем проконтролировать деньги в пути Ну, эта ситуация нам на самом деле известна и э, последний такой момент который бы хотелось рассмотреть куда же теперь у нас с вами делись движения из чеков то есть понятно что э, раньше чеки регистрировали какие-то движения в регистрах учета системы сейчас мы с вами увидели что движения из чеков исчезли значит куда-то должна эта информация переместиться все на самом деле довольно просто система автоматически создала документ отчет о розничной продаже и вот теперь этот самый отчет о розничной продаже и регистрирует всю информацию по хозяйственным операциям, то есть произошла некоторая такая локальная свертка системы так ну, давайте теперь сделаем такие зарегистрируем в системе операцию по приему розничной выручки в операционную кассу последний наш, наш штрих так Раздел финансы. Приходные кассовые ордера. И вот здесь есть вкладка денежные средства к поступлению. Действительно выемка денежных средств из кассы. Принять оплату. Мы указываем обязательно кассу ККМ отправитель. Но вот сейчас по какой-то причине автоматически она не указалась. Я в этом страшного ничего не вижу. Мне кажется, что это какая-то недоработка системы. Вот я перевыбрал документ расхода денежных средств Могу операционную кассу перевыбрать Ага, вот, вот как раз эта ошибка и проявляется в момент выбора операционной кассы Так, давайте я снова перевыберу, перевыберу документ расхода денежных средств Сейчас документ у нас заполнен корректно Документ расхода указан корректно Касса источник денежных средств Касса приемник у нас указана наша единственная операционная касса. Касса ККМ-отправитель. У нас тоже указана сумма документов. Давайте провести и закрыть. И вот сейчас мы с вами можем надеяться на то, что а, отчет по финансам нам покажет наличные денежные средства уже в операционной кассе. Давайте сформируем его. Да. Именно ожидаемый результат. Ну что ж, пожалуй, с кассовой сменой все. Нам осталось отразить возврат после закрытия кассовой смены и уже подводить некоторые серьезные итоги, оценивать нашу прибыль.